Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете", и в этом видео я тебе расскажу, как безопасно инвестировать биткоин сатоши и зарабатывать на этом проценты. Но перед началом данного видео хочу тебя предупредить о рисках инвестирования в интернете. Если вы перейдете по моей ссылке зарягаетесь захотите сюда инвестировать, все риски. И потери, если они будут, вы берете на себя. Но я в данном сайте уверен. Данный сайт работает уже очень-очень давно. В нем есть положительные отзывы на Трасс Можете сами перейти и ознакомиться. Также посещаемость данного сайта тоже нормальная. Посещают его 3-6 миллионов пользователей. Вот статистика, на первом Россия, на втором Украина, далее Венесуэла, Бразилия и Аргентина на пятом месте. Все можно посмотреть по SimilarWeb, я считаю, что здесь можно заработать, нам данный сайт предлагает зарабатывать без вложений, здесь вот есть Faucet, Кран, есть PTS рекламка, там где вы можете без вложений поклацать, также сайт запустил конкурс рефералов. То больше всего пригласит рефералов получит призы там 10 призовых мест перейдете ознакомитесь смотрите сегодня я уже делал выплату с данного крана чтобы здесь вот инвестировать нажимаем вот invest now и здесь мы делаем депозит за депозит мы покупаем акции и получаем прибыль у меня здесь вот 40 акций я решил Увеличить свой депозит и прикупить еще 124 акции. Купил я сегодня биткоин, обменял USDT TRC20 на биткоин. Кстати, могу вам посоветовать обменник, на котором я это все делал. Вот обменник, я ссылку оставлю в описании. Переходите, делайте обмен. Все без проблем, все быстро, буквально, я не знаю, Сатоши пришли мне. Ну, в течение часа мне уже Сатоши сюда пришли. Делал я здесь обмен на 21USDT, вот вы видите все на своем экране. Получилась у меня вот такая сумма восемьдесят сатошек. И сейчас я могу здесь купить 124 акции. Нажимаю здесь buy акции Итак, видим на счету у меня 164 акции и теперь давайте посмотрим сколько мне в день будет капать. Ежедневно мой профит будет 1148 сатошиков, в неделю 8036, в месяц это 34 440 сатоши и составляет мой профит получается 206 640 сатоши. Итак, на балансе у меня вот осталось 980 сатошиков, давайте сейчас я выведу и выведу мы посмотрим как быстро приходит выплата здесь можно выводить на свой кошелек к примеру биржи Binance, либо же на крипто кошелек Pay. указываем здесь сумму минимальная сумма здесь до выплаты 200 сатош. указываем здесь пароль и нажимаем вывести сатоши ага здесь можно выводить один раз в день я понял вы можете снова вывести 20 3 ноября я понял один раз в сутки здесь можно делать вывод ну давайте я вам покажу что я вот сегодня выводил уже криптовин 1546 сатошиков данный кран он платит все ссылки будут в описании кому интересен данный кран переходите регистрируйтесь и инвестируйте также советую вам вот присмотреться биткоин сейчас хорошенько так просел Поэтому я решил и прикупиться немного, проинвестировать, чтобы, так сказать, не лежали мои деньги без дела. На этом мой видеообзор подходит к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.